В августовского перерыва возобновились игры в регулярных краевых футбольных турнирах. Так, геленджикский «Спартак» в рамках 17-го тура чемпионата высшей лиги Кубани принимал на поле городского стадиона «Спартак» команду «День и «Станицы Деньской» и одержал убедительную победу, которая позволила ему вновь войти в тройку лидеров сезона. Тренерский штаб Геленджикского Спартака вновь ставит перед командой цель быть в этом сезоне с медалями чемпионата. Существенные предпосылки смотреть на данную задачу с оптимизмом имеются. В период каникул команде не удалось избежать потерь, так во вторую лигу российского чемпионата перешел Назир Кажаров, но пришедшие ему на замену новые игроки позволили геленджичанам не потерять качество своей игры, что и продемонстрировал первый после августовской паузы матч. Соперник геленджичан по 17-му туру динская команда хоть и занимает в текущем чемпионате скромное 11 место, но в то же время способна преподнести сюрприз даже фавориту турнира. Так в матче первого круга, играя в гостях, геленджичане едва не уступили ДНКС. И лишь на последних минутах, забив подряд два мяча, Спартак смог вырвать победу со счетом 1-2. Ответная встреча в первом тайме напомнила многим о том памятном матче. Хозяева поля долго не могли взломать массированную оборону гостей, тогда как генская команда уже на восьмой минуте могла выйти вперед. Спартаковцев спасла от неминуемого гола перекладина их же ворот. Во втором тайме главный тренер Геленджичан Денис Попов проводит перестановки в играющем составе, выпускает на поле ряд новых игроков, и Спартак наконец находит пути к воротам соперника. Сразу после перерыва капитан геленджикской команды Станислав Малород, завершая атаку своих товарищей, расстреливает голосов кипер 1КС и хозяева поля выходят вперед. Через 4 минуты пришедший недавно в команду талантливый форвард Виталий Баламесный делает счет 2-0 в пользу Спартака, а на 55-й минуте Ника Сашкалов после подачи углового утраивает результат, а затем на 74-й минуте Станислав Малород поймав защитников команды гостей на попытке выполнить искусственный офсайт, забивает четвертый мяч в этой встрече. И наконец на 81-й минуте также дубль в этой игре оформляет Виталий Баламесный, забивший пятый безответный гол в ворота Динкес. Из остальных матчей этого тура отметим нулевую ничью в Анапе, где местные футболисты ничего не смогли сделать с краснодарской командой. «Олимп-Универспорт». Одноклубники геленджичан игроки Краснодарского ГНС «Спартака» на своем поле разгромили «Пионер» из тайницы Ленинградской 4-1. Таким образом, лидеры сезона понемногу продолжают терять очки, что только на руку геленджикскому «Спартаку», который благодаря одержанной победе вышел на третью строчку турнирной таблицы. Равное количество очков у геленджичан с «Пионером», но «Пионер» провел на одну игру больше. Свою следующую встречу «Спартак» проводит на выезде в Краснодаре с командой «Краснодар-3». Это отложенная игра 12-го тура, и в случае успеха геленджичане выходят на твердое второе место в чемпионате.